Лества осыпаются на некоторые деревья и так далее. То есть это, в общем-то, неблагоприятная погода, потому что в августе должна выпасть по климатическим многолетним наблюдениям 60 миллиметров осадков, а их нет настолько экстремальная жаркая погода.